22. У нас ночью прошел, прошла сильная гроза. Наша буся испугалась, она у нас очень чуткая и выбежала. Искала сегодня ее целое утро, ее нет. Сейчас попытаюсь, показываю вам сейчас, друзья, мои сформированные пустые юки и вот-вот скоро зацветут скоро зацветут красивые аккуратные такие ну и вернемся к нашей Бусе я вам рассказывала что у нее очень чуткий слух она за три дня грозы нам предупреждала что будет гроза пряталась а сегодня ночью мы думали, что она не убежит. Она живет нас в подвале. Мы ее не замкнули. И вот целое утро ее еще нет. Сейчас попытаюсь еще ее позвать. Есть у меня такой отпугиватель для собак. Но Буся его слышит очень сильно. Сейчас нажму. Она его слышит очень сильно. Поэтому... Может прибежит, будем надеяться, что она в этом стрессе просто испугалась и убежала. Слышу ужалают собаки. Сейчас еще пару раз еще нажму. Искала. Мы ей раньше давали успокоительные для собак. Но все равно это не помогает. Может быть, это такая в нее генетика, что она очень сильно слышит эти звуки. Надеемся, что найдем. Наша хиноцейка уже красивая. Вот такую хиноцейку уже можно брать в чай. Можно просто брать цветочки. Я беру полностью весь цветочек. Можно просто брать лепестки. Я беру весь цветочек. И хиноцейка укрепляет им медь. предыдущая сероза сейчас цветет будет Так, все розы сразу если отцвела или вижу вот такой бутончик уже это отсвевшая отсвелась уже обрываем и ей тогда легче. герань. Если скоро будет тоже цвести роза. Роза под банкой живая, пускает веточки. это уже отцветает ее скоро можно будет посадить под банку веточку это еще хорошенько много водички в ней дождик прошел ливень раза была сильная поэтому наша гусеница будем надеяться что найдет Расскажу вам, друзья, сейчас о нашей бусе. Когда мы ее нашли, это было зимой. Она пряталась. Зима была сильная. Она пряталась машин, одной машиной от снега. Мы ее взяли, потому что у нас был небольшой вольерчик. Вот такая вот. Будочка, муж сделал для Бетховена. Но Бетховен здесь не жил. Не хотел. И мы взяли сюда Бусю. Здесь мы сделали ей вольерчик. И она жила в вольерчике. И со временем. Мы ее сюда льяли, ей было здесь нормально, комфортно. Вначале она не заходила, потому что эта будка была предходна. Вольерчик мы ей здесь небольшой сделали. Но затем мы поняли, что это девушка, которая любит гулять сама по себе. Она не хотела сидеть в вольере. Однажды, расскажу такой случай, мы ушли, уехали на работу. Приезжаем, посмотрим, вот интересно. Буся у себя в вольере. Сейчас вольера нет, просто будка осталась. Буся у себя в вольере. Все везде закрыто, как положено. Открыта только форточка внизу. Внизу калитки. А вольерчик на то время мы сделали высотой более метра. Потому что она как кошка, перелазила заборчик. Оказывается, она перелезла, открыла свою порточку, вылезла, пошла погуляла, потом пришла назад, залезла в свой вольер, который на то время уже был высотой более чем метр. И вроде бы как ни в чем не бывало. Вот такая фитрюля она у нас. Будем надеяться, что найдет, найдется... И дальше надо опять ей подавать успокоительный для собак. Я думала, что она переросла, но наверное нет. Это виноград Аркадия. Он тоже неприхотлив, не сильно болеет. И много у него плодов. Не приболел. Здесь, наверное, комфортно и хорошо. Скоро зацветут вот эти тоже белья. И виноград ⁇ подарок за оружие. Уже есть и виноградинки, и еще цветет. Уже был случай с Бетховеном это я сейчас опять возвращаюсь к гусе у меня был случай с Бетховеном когда-то на море тогда, когда он упал со скалы убежал от нас ночью упал со скалы, мы его сутки искали И я очень долго давала мысленные посыли говорила Бетховен вернись к нам. Точно так же сейчас. Сейчас я заублюсь. Будем надеяться, что она услышит. Это я вам показываю ту розу, которую посадила под пластиковую бутылку. Сверху мы увидим немножко почернел черенок. Вот. Ну, пластик спасает их не так хорошо, как Банка. банка под банкой надежней и вот под банкой мы видим череночек весь зеленый Не гарантии что здесь живется вот, будем наблюдать а здесь я посадила чайную розу но кто-то из наших любимцев баночку Валил. Думала, роза принимается хорошо, будем наблюдать, как буду делать. Роза наша красная начинает, она более поздняя, чем Глория, позднее зацветает, чем вот эти красавцы. Букеты. Вот. Букеты. Это более кремовые. Букетами. А это роза. Белее. Роза любит солнце. Как, впрочем, и все цветы любят солнце. И роза любит влагу. Умеренную влагу. Вот там, где прямые солнечные лучи попадают, уже немножко подпекаются лепесточки. Вот я иду еще к одной розе. Вот здесь она более-менее Немножко укры... укрыто. От... Вот приглашают меня в чат. Посмотрим. У нас есть чат? Есть. Друзья, чат есть. Поэтому... Ой, спасибо большое, Валерий. Спасибо, что вы написали. Да, действительно хороший. Хорошенькие, красивые. И они мне очень нравятся. Спасибо, что смотрите. И спасибо, друзья, что остаетесь со мной. Сейчас я поворачиваюсь к черешням. Черешни уже, уже только остатки. Что-то съели, что-то раздали. Есть люди, нуждающиеся, у кого нет. Конечно же, раздали им. Очень приятно кому-то делать приятное приятно, когда ты можешь кому-то помочь. Поэтому всегда помогаем. Как говорится, добро возвращается с тарицей. Ну и пойдем пойдем. Посмотрим, как и я вам расскажу сейчас о белокрылке нашей. Ливень сегодня был сильный. Вот, полная наша бочка. бежала воды и переливчик наш тоже полная а погода вот такая В воду отражается небо сейчас красивое небо ласковые как я говорю тучки ласковые Малина красит. Вот кто-то идет ко мне разговорчивый. Привет. Это Кутуз. Здесь, здесь немножко меньше света для этого винограда. Но иногда он бывает. Виноград любит свет, солнце, смородинка. Начинает смородинка. Полстакана смородины в день. Профилактика и Поэтому делаем профилактику. О, еще одна. Еще одна пришла. Слышит, разговариваю. Привет. Как дела? Нормально? Нормально. Сегодня немного прохладнее. На градуснике 23 градуса тепла. Ветерок. Средний ветерок. Даже не скажем, не ласковый. Ну, и один, и второй. Еще кто-то мне написал. Сейчас отвечу. Смородина уже начинает чернеть. Начинает, да. И малинка краснеть начинает. И прохожу сейчас. Земляник. земляника земляника вкусно вкусно-вкусно это держу в ногу хоть бы не переспела наш помидор 1700 мимо него не проходим вижу вижу помидорчик уже белеет даже следующие помидорки завязались посмотрим сравнение с нашими посаженными весной что у них они цветут цветут Подружка помогает. Хорош! Ну, иди, отдыхай. Отдыхай. Но бьются уже. Территорию поделить не могут. Там территория Мурки. А рядом сел Куточка. Это животные не могут поделить территорию я понимаю но когда люди имея мысль это и жир и посмотрим капуста друзья наша капуста как ведет себя белокревка Так, четвертый день боремся с белокрылкой. Ее становится меньше. Как я вам рассказываю Читаем много то, что пишут люди. Как говорят, оказывается в нашем регионе в этом году нашествие белокрылки. Вначале смывали водой, но она как моль. И за счет того, что у нее. А ну оно успокоится. Бьется, бегает. И вторая. Она его гоняет. Успокоилась? Кто-то опять мне написал в чате. Сейчас, друзья. Сейчас отвечу. Так. Да, начинает чернеть смородина. По белокрылке мы ее смывали, но за счет того, что у нее мучнистые крылья, она назад сплывает. Ее смываешь, она поднимается и летит дальше. Это мушка сидит еще и э, затем затем что мы делали еще чесночный раствор не помогает не отгоняет э, обработали химией немного немного посыпалась но сыпется сыпется постоянно уже два дня наблюдаю она сыпется вот Видите, почему? Потому что без него никак. Когда слышат, что я разговариваю, они все здесь. Вернемся к белокрылке. Затем еще мы читали о меде. Как все мошки, они летят на яркое. Я нашла вот такую желтую, ярко-желтую ладошку обмазала медом и они понемногу их там цеплялась вот даже видим белые да они там цепляются затем еще мы купили называются такие ловушки мы видим в эти ловушки попадают не только белок... белокрылки я здесь не вижу попадают всякие мушки здесь здесь мы видим белокрылка и таким образом комплексно боремся и спасаем нашу капусту от капустной моли надеемся мы ей поможем сегодня еще ливень прошел хороший посмывал надо обязательно смотреть не начинают ли они размножаться и вот эти, вот, как в прошлый раз я вам показывала, они откладывают яйца с той стороны, с обратной стороны листа, с той стороны, где они живут, там, понятно, они откладывают и яйца. О, кутусю понравились чесночные стрелки. Это муж положил чесночные стрелки, чтобы был запах чеснока. Ветер тоже их разгоняет, эти мошки. Ну, так как от всех мошек. Вчера еще мы зажигали, Эх, такие дымовую завесу делали. Вот то, что от комаров, от мошек. Все это всегда приемлемо тоже. Оно их отпугивает. Они тогда меньше сидят, меньше размножаются. такие отпугиватели все, что липнет, куда они липнут, это все приемлемо для борьбы с этой капустной молью или белокрылкой. Кутуся, идем дальше, идем, идем, идем, покажем нашим друзьям наши огурцы пока нормальные закручиваются поднимаются фасоль не в ту сторону пошла закрутим ее на нашу сеточку вот так. пусть она Которая не знает куда мы ее направим на сетку. Один зритель у меня есть. Спасибо большое за ваш лайк. И поправим помощник здесь. И поправим нашу клубничку. Формируем рядочек. Стрелку повернем туда. Куда нам надо. Прямо по рядочку. Еще один кустик инжира. Здесь ничего нет. Этот инжир нам никогда не приносил плоды. У нас не получалось. А посмотрим на тот инжир. Дождик прошел. Арбуз поднялся. Половник, я о тебе говорю. Говорю, что дружочек. Наша яблонька. Вот еще увидела один усик. Повернем его в сторону рядочка. смотрим везде, везде все ровно, нормально. уже есть завязались небольшие сколки, покажу, есть. То есть в летний борщ можно уже взять Еще хочу вам сказать, друзья, я в салат утренний беру, если молоденькие листики, чистенькие молоденькие свеклы, тоже один листик беру, листик со остальным зеленым салатом, с петрушкой, с укропчиком, тоже вкусно. Яблоки. сегодня соберем ноготки я их собираю потом сушу в темном месте прекрасное противовоспалительное средство только начинается любое воспаление если это ангина Делаем полоскание, бросаю в чай по пару цветочков. Ноготки. Противовоспалительные средства. А бархатцы, когда зацветут, это... Для, работы, для хорошей работы поджелудочной ржизы. сделаем чай. Шпинат будет цвести, оставим на семена. Салат будет цвести, оставим тоже на семена. И горчица уже пошла семенами в здесь нету здесь нету белокрылки клубника назовем наша дикая клубника есть уже прекрасные клубничинки друзья подписывайтесь на мой канал кто еще не подписался кликайте на колокольчик если он там есть еще не разобралась где эти колокольчики но ставьте лайк пишите комментарии ага уже говорит а, смородина начинает чернить. Это я все тоже. Да-да-да. Смородина начинает чернеть. Калину покажу. Калина прекрасная. Друзья, хорошего вам дня. Хорошего настроения. Прекрасного лета. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!